Решил в магазине купить кофе, и смотрите, чем это все закончилось. Но я не удержался, потому что макарошки итальянские 69 рублей. барилла макароны итальянские 69, кофе. Всем привет, с вами Александр. Сегодня 8 апреля. Хочу показать вам место, где в Калининграде находится множество недорогих магазинов. На улице полоцкая 45 чтобы туда добраться нужно доехать до этой остановочки на ленинском проспекте ленинский проспект 34 и пройти пешочком метров 100 и повернуть направо но сейчас хочу показать вам еще несколько магазинов немножко в другой стороне на улице портовой нужно пройти метров 300 Прошел по улице Портовый метро 300, сейчас направо будет въезд и здесь справа отличный магазин, цены существенно ниже чем в супермаркетах. Давайте я вам еще покажу магазин, рядышком здесь находится. Там конечно много всякого дешевого, но может быть кому-то что-то и понравится. Вот магазин, называется Суперцены. Этот магазин будет полезен людям, которые попали в сложную ситуацию, которым приходится экономить. Здесь есть товары для дома и дешевые продукты. Качество, конечно, ну, дешевые товары. Вернулся на Ленинский проспект. Если вы на общественном транспорте, то доезжаете до этой остановки, Ленинский 34, и идете вот сюда, мимо магазина Ювелев Торг метров через 100 нужно будет повернуть направо это улица Полоцкая и идти по ней еще метров 300 можно сразу здесь перейти дорогу повернуть направо ориентиры ресторан Атлантика впереди будет еще один перекресток Дальше будет территория, на которой находится множество магазинов. Перехожу дорогу и скоро уже приду. Есть магазин посуда достаточно неплохой. Большой выбор, цены в принципе нормальные. 45 здесь находится множество магазинов конечно я не ходил по всем не знаю что сколько стоит вот справа например магазин мастер строительный но ну, наверное цены там такие же как в обычных магазинах строительных но здесь есть множество магазинов которые действительно недорогие Супермаркет база Неплохой магазин, есть кофе у них недорогое и также, допустим, масло оливковое вот покупал, тоже недорогое, есть множество таких интересных товаров. Я туда заходил снимать, но охранник как-то не очень был доволен этим, поэтому я не буду внутри снимать. Солнце светит. Здесь множество магазинов вот трикотаж, там всякие кому-то полотенца, там нужны, например, постельное белье. Вот здесь можно найти вполне недорого и хорошего качества мебель тоже неплохой магазин. Советую посетить, вот, кто не знает, приезжайте посмотрите. Не все магазины, которые написано там низкие цены не во всех нормальный товар есть знаете вот такие вот дешевые магазины где торгуют ну таким дешевым товаром которые ну, как бы лучше не есть такие продукты если есть возможность купить получше поэтому не могу сказать вот о каждом магазине но вот тот вот магазин в начале супермаркет база он неплохой то есть я знаю что там точно есть нормальные продукты не все конечно но Потому что это же рассчитано на людей с разными возможностями. Но там можно найти нормальные продукты. Вот здесь вот экономич. Не знаю. Потом вот впереди хороший магазин. Я его как-то снимал уже. Я очень удивился, что могут быть такие цены. Потому что все покупаю в супермаркете. Рыбная лавка. У них вот недорогая рыба. Вот это вот магазин, магазин оптовых цен. Отличный магазин. Вот если я немножко вас запутал то есть заходишь на базу, поворачиваешь налево, обходишь вот это вот здание, где торгуют мебелью, и здесь находится вот такой магазин продуктович походите побродите здесь есть хороший магазин в который вы будете ходить дальше еще вот туда много магазинов здесь уже база заканчивается например вот слева есть магазин продукты из армении небольшой магазинчик но достаточно такое необычное для калининграда можно купить Здесь различные магазины, постельное белье, сантехника, матрасы. И здесь уже база заканчивается. Так что приходите, Полоцкая 45, экономьте деньги. Напишите в комментариях, закупаетесь ли вы в этих магазинах, как вам здесь цены, советуете ли вы другим людям посещать эти магазины. Решил в магазине купить кофе.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 В магазине стоит рублей 300, некогда даже дороже. Или в всяких взял, Так что отличный магазин, выходите, покупайте. Пишите в комментариях, посещаете ли вы эту территорию с этими магазинами.